Так что же все-таки делать, если нельзя описать свою речь? Я считаю, что нужно составить план своего выступления. Понять, с чего ты начнешь, чем закончишь, как будешь двигаться, о чем расскажешь людям. Составить его нужно, исходя из своей цели. Исходя из того, чего ты хочешь от своей публики, от своей аудитории. Когда составишь план, подумай, поможет ли тебе этот план достичь тебе твоей цели. И если ты все-таки боишься забыть, что и зачем у тебя идет, тогда составь такую шпаргалку на карточках, напиши тезис на весь свой план и листай его в ходе своего выступления. Либо составь презентацию, она тоже тебе очень поможет не забыть, что и зачем ты хотел рассказать людям. С вами был Азамат Каримов. Следите за мной в инстаграме, поговорим об ораторском искусстве в следующих видео.